Сорт томата сладкая линда это американский сорт черри высокорослый у меня в этом году в огороде вырос до двух метров среднеранний сорт плоды собраны в сложные кисти и в кистях до 10 томатов вот таких вот небольших розовых черри формировать такой куст лучше в 4-5 стеблей для получения большего урожая и пасынковать желательно до первой кисти а дальше подвязывайте пасынки и собирайте урожай плоды округлые, ровненькие все по вкусу очень очень сладкий, один из самых сладких сортов черри сейчас мы разрежем один томат Вот такой вот черри, очень сочный, но главное его преимущество перед остальными сортами черри, это его сладость. Прям как конфеты, любимое лакомство детей.